С чёрными у нас ведь не бывало Все так туманно и вас как не бывало Мы посреди моста поездами Обнявшись, думаем, ну, неужели сами Чуть не разочаровали, друг други чуть не разочаровали. Чем белым падает снег второй месяц и человек целый, разыгрался в тебя, словно песня. Ребяческим взглядом ждущим простого дурачества. Дай мне забыть эту радость. Дай позабыть и со